up grab j up there je cry jack you cry jack Ты вправдил. Ты Да, да, да, да, да, Что Я в говорю. Я в я Да, я пойду, я пойду. Я пойду. Да.